головка блока цилиндров бук вот, имеет вот такой вид подверглась шлифовке, снято 7 соток сейчас будут притираться клапана хотя немцы из-за низких допусков не рекомендуют это делать сильных так сказать прогаров нету но облагородить можно Голота, головка отмыта, хотя сильно грязная она и не была после того, как маслом хорошо вымылось. Чистота идеальная, аж глаз не нарадуется. Маслосъемные колпачки пойдут под замену. Вот. Головка блока цилиндров была отшлифована, Снята 7 соток, вот. клапана были притерты. Общее расположение гидрокомпенсаторы, 6 штук у меня пошло под замену. Гидрокомпенсаторы смазываются маслицем, вставляются. Пас. Когда выдергивал гидрокомпенсаторы, некоторые выходили от руки, некоторые приходилось образно пассатижами вот так выдергивать. Штуки три у меня разобрались в таком положении, потом пришлось оттуда стаканы выковыривать, в общем поэтому были заменены на новые. ракера местами не путаются, ставятся в том же порядке как и снимались. Тут есть наподобие фиксатора пластинки Устанавливаем и нажимаем сверху, чтобы они зафиксировались. То есть, чтобы, вот видите, чтобы рокер держался на гидрокомпенсаторе. Далее все постели смазываются маслом. Распредвалы смазываются маслом. Устанавливаются распредвалы. Образом. Так, вот этот распредвал должен вот этой частью попасть вот в эту дырку. Сюда вставляется сверлочка, вот он фиксируется. Второй распредвал. Второй распредвал. Ходит, соответственно шестеренка в шестеренку положение его должно оказаться чтобы вот эти прорези они сделаны с этой стороны ниже с этой стороны выше эти прорези были в уровень головки одной рукой я сейчас не выставлю сейчас поставлю на паузу выставлю и покажу как должно быть без всяких ваговских спецприблудды значит должно у нас получиться вот такое положение это сверло должно зайти в паз, зафиксироваться. Вот эти прорези должны быть заподлицо с головкой. У меня чуть-чуть неровно, сейчас объясню почему. Значит, на левой голове у нас в этом положении, вот кстати, еще видите, прорези для того, чтобы можно было добраться до болтов крепления головки. С этой стороны и с этой стороны. Вот. На левой головке у нас в этом положении все клапана находятся, находятся в закрытом положении, поэтому нет никаких проблем. Опускаете сюда крышку и прижимаете крышкой на правой же голове, вот на этой данный момент. При прижатии распредвалов первый и второй цилиндр на одном впускные клапана, на другом выпускные клапана получается нажаты. Поэтому сейчас в неприжатом состоянии они у меня соответственно болтается вот. поэтому сейчас когда я буду ставить крышку я буду каждый болтик согласно схеме закручивать по полуоборота то есть плавно прижимать эту постель и утапливать распредвалы потому что вот тут сейчас открыты клапаны точнее должны быть и вот тут и соответственно еще стоят криво сейчас вот в этой части не будут прижиматься и выталкивать клапаны как-то так потом соответственно после того как я прижму крышку вот эти метки должны быть в соответствии вот крышка которая прижимает распредвалы крышка старая моется очищается вот с этих позов вышибается герметик Сюда закладывается новый герметик. Примерно, чтобы герметик с этого паза выступал где-то на миллиметр. Согласно программе эльза вот. И потом, согласно порядку затяжки, эта постель притягивается. Вот, закрутили мы крышку. Распредвалы все стоят на своих местах. Значит, положение. Вот, видите, вот сюда, куда вставляется сверло. Вот, для вот этого распредвала. Второй распредвал. Вот эти вот меточки должны быть горизонтально по срезу головки. Из-за того, что на двух цилиндрах у нас клапана выступает, Распредвал, распредвалы прижимаются. Немножко, в отличие от другой головки, своеобразно. Значит, согласно порядку закручивания по эльзе, я брал, выбирал свободный ход, и после этого четверть оборота с усилием. Следующий выбираешь свободный ход, четверть оборота с усилием, чтобы плавно притапливать распредвалы. Получилась вот такая вещь.